Как мы его будем побеждать, я тоже не знаю. А, у него даже лицо есть. Уволенный конструктор. А, -а, а, понимаю, понимаю, да-да-да. Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это Games. Мы продолжаем с вами играть Darksiders 2, Destiny Edition. Э -э -э, где я остановился, я конкретно не помню. Куда идти сейчас тем более Но я думаю мы сейчас разберемся Ага Один камень я открыл А как вниз подожди И второй камень открыл Он сейчас должен упасть ко мне вниз Так, и здесь его куда? А здесь его куда надо? А -а -а -а. Я понял! Короче, сейчас будем толчками их закидывать туда-сюда. Давай, давай наверх. Смотри. Сейчас, я так понимаю, будем просто. Ага. Ага. Подожди. Тогда нет, не так. Я ничего не могу с ним здесь сделать. Попробуй отыскать что-нибудь. Значит, мне нужно здесь наверх. Бля, там кто-то рычит страшный. Смотри, мне его нужно вот сюда. Тогда получается этот сейчас опустится ниже? Тогда зачем мне этот камень там? А, -а, -а вот. Все, я понял. Здесь не, этот нельзя ниже опустить. Но эту можно чуть выше поднять Получается я сейчас на нее запрыгиваю И двумя руками толкаю камень Сейчас будем мучиться Не знаю с какой попытки у нас то получится Хорош Все там и сиди не, у... не уходи никуда Одна задачка веселее другой, мне нравится Так, теперь поднимаем его назад И забираем Тихонько Чудесно Открывай дверь И там, кстати, сундук еще за дверью Вообще, на самом деле, я даже не понимаю, я честно, не куда мы идем. Пока что не понимаю, куда мы идем. И что нам делать? Ничего тут нету? Ничего нету. Ну, открывай. Я так понимаю, я открыл дверь просто и вышел туда же, где был. Но теперь я сократил себе, в принципе, весь путь. Так, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Там это логово говна этого. Поехала, музыка, музыка, поехала. Тихо, тихо, тихо, тихо. Еще разок. Даже что-то выпало. Так, не хватает. Хорошо, это минус. Попробуй отыскать что-нибудь. Так, значит, мне все-таки сюда. Ну, прах херни не скажет. О, бля, это водичка. Я думал, там что-то есть полезное. Так, этот есть Хорошо Монетки, монетки, монетки Монетки, монетки, монетки Монетки, монетки, монетки Монетки, монетки, монетки Я могу вниз упасть И вообще, в принципе, зачекать, что внизу находится а, Прав говорит лететь наверх Ой, добивание прекрасное Прекрасное добивание. По квестам? Вообще, что по квестам? Давай, сохранимся. Не туда. На ОУ. Квесты, квесты, квесты, квесты, квесты, квесты, квесты. А где квесты? М -м -м, ну, мне, скорее всего, вот в эту сторону нужно выходить. Тут я был, тут летает э, э, хидно, А, или Вехер, Вехер, Вехер, Вехер там летает. Значит, соответственно, мне вот в эту сторону. Там вход был, здесь мы были, здесь мы были. Значит, нам сейчас вот в эту сторону надо будет. Но мы можем спуститься вниз. И посмотреть, что там есть интересное. Uh, возможно, судя по конструкции В теории, здесь, возможно, потом вода уйдет И можно будет побегать Смотри, дверь есть О, это хорошо Я думаю, тут должно быть что-то еще Может, страничка какая-нибудь Нет? Ничего нету? Так, ну с этой стороны точно нет ничего. Пойдем, стой, посмотрим. А тут может что-то быть. Тут нету. Да, все, ничего нету. Тогда отправляемся наверх. Еще могут молбо... монетки, монетки, монетки. Я не могу. Понял. Эту банку мы взять не можем. Давай сюда. Чудесно. Что произошло? Так, вижу. Камера специально выше стала, чтобы я заметил, куда бежать. Так, а здесь сюда? Так, туда не надо. Ага. Нет, ничего нету. Пойдем дальше. Так, новая локация. Смерть мне в бухту. Yeah. Смотри, какая-то дверь интересная. А там стоит наш текст. Чтобы не скрывалось за дверью, войти будет непросто. Какие-то два, четыре элемента непонятных мне. я думаю, в будущем мы сможем их найти вообще и понять, как туда забраться. Так, дружище, я сначала забираю сундук, который я нашел. И, кстати, какая-то вещь выпала. Так, это синяя коса. А, я держу. Подожди, я могу их улучшить. Пробивающий урон. Давай пробивающий урон. Так, улучшить. Наверное, потому что максимальный уровень, да? Нельзя. Опыт плюс 4%, крит урон минус. Давайте возьмем опыт пока что. Здоровье за казнь. Ладно, оставляем пока так. А вот сейчас моя одержимая она лучше, чем вот это, да? Лучше. Одержимое оружие, если выкачивается, оно лучше, чем основное, получается. Я вот нашел твой шлем. Мои доспехи. Слава камню! Приведение доспехов меня снова охватывают воспоминания. Что-то еще так, надо найти. Могу я попросить еще об одном одолжении? Что на этот раз сопляк? А компас, который указывал мне путь к разным чудесам, когда я был маленьким. Я думал, что он потерялся. А, компас, как Но в этом? Одно... В Карибского моря, да? Который показывает направление к тому, чего ты хочешь Хорошо, больше всего. Карн. Что ты можешь рассказать мне об этом месте? Я только однажды был здесь, когда пытался свалить с ног конструкта. Хорошее развлечение. Ага, я успел только слегка оттолкнуть его локтем. А потом у меня сдали нервы. И я все время чувствовал, как Мурия наблюдает за мной. Потери и находки часть третья. Найдите компаскарную. Ну, нам все равно по пути. Это что за локация? Ага, сходу меня встречают. Затерянный храм. Же, О, новый левел Я не могу даже уклониться От этого Мне прид... А, все, я уже убил Хорошо Пласка, которая восстанавливает ярость, это дело полезное. А тут, я так понимаю, сундук спрятан вот здесь вот, да? Да, хитрожопый мальчик, привет. Это невозможно. Забираю. И там, кстати, выпала броня. О, я теперь выгляжу, выгляжу хотя бы более менее одетым. Музыкальное сопровождение, конечно. Собираем 50 тысяч на одержимое оружие. Что здесь? Или это просто водичка? Просто водичка. Денег у нас, конечно, немного, но... Мы идем к тому, чтобы собрать их. Так, что-нибудь секретное есть? Пока ничего нет. О, -о, О, загадки, загадки, загадки. Или такие конструкты могут самостоятельно просто разбивать эти части? Да? Смотри. Так, а почему нельзя было соорудить конструктов, которые бы просто очистили вам порчу? Это как? Что? Что, блядь? Слазь. Так, а вот и интерес, первая интересная локация. Тихо, это я что-то уже заколдовался. Мне нужно туда. Верно? Это что за хер? Ну это порождение порчи, правильно? А, больно, а как мне часового этого одолевать-то? <служивание> а я знаю, как все. Марк... Подожди. <служивание> Понял. Это невозможно. Надо его в него стрелять, когда он находится вот в таком состоянии Все, изи Или сейчас еще один появится Нет И смотри-ка, и ворота открылись Но я с тех, с той стороны я пришел С той стороны я пришел но не сюда мне. А где что открылось? Я только что что-то видел. Не с той стороны. Вот здесь. Смотри. Монетки. Монетки, монетки, монетки, монетки. Идем сюда. Скорее всего здесь будет сейчас стоять еще один робот. Да? Да? Да-да-да-да-да-да? Нет. А мисс Сундук. Скорее всего будет робот. Да? Вон он. Ага, только за него еще надо как-то перебраться на эту сторону. А как я за него переберусь на эту сторону? Внимание, вопросики. Так, действия вот с этой стороны мне, в принципе, понятны. Казнь. Казнь-то приятно. Смотри. Но ну и с этой стороны я тоже мог добраться. Правильно? Правильно. Хорошо, я беру, допустим, робота сейчас. Нужно же как-то мост поднять. А -а -а, смотри. О! Все. Все, все, все, все, все, все, все. Так, с этого мы слазим. Тихо, тихо, тихо. Мне придется идти одному. Не, не, лошадь нам не нужна сейчас. Хорошо. Так, ну вот и мост. Загадки в принципе кажутся сложными, но они логичны, то есть ты не запутаешься и не пропадешь нигде. Так, вот и мудилы. Причем немало. Может мы будем бежать? В чем дело у шлепки? Как вам такое? Я тоже хочу так на смерти делать. Да раз, подожди, развернись. Нормально Смотри, а здесь мы теперь сундук можем забрать О, так необычный сундук Скорее всего карта или что-то такое будет Или ключ Не, вещи Вещи это хорошее дело Ладно, так будет долго. Поехали нам еще в ту сторону ехать. А, сейчас мы, скорее всего, рукой выстреливаем в тот щит, выпадает нам шарик, и все. Правильно? Стойка. но можно же вниз спуститься, правильно? Стоп, не попал. Есть. Пойдем посмотрим. Ну там, наверное, просто сундук. Все равно, просто сундук это хорошо. Даже из обычного сундука выпадает что-нибудь хорошее. Как минимум денежки. Деньги, деньги, деньги, деньги. Мои еврейские жилки просто ликуют, когда я вижу деньги. Даже если это просто в игре. Так, оседлать. Оседлать! Не хочешь оседлать его? И вон там вон камушек Смотри Чудесно Оооо Здравствуйте Здравствуйте Сука, поршун маленький Бля, я выпил банку случайно Последний Теперь, я так понимаю, нужно выстрелить по камню Да И здесь уже будет ключ скелета Вот и ключ скелета 10 лет открывает запертые двери Хорошо, хорошо, хорошо Так, теперь что? Теперь так же назад? Да, теперь... Стой! Молод... Молодой человек Так, роботу спасибо дверь слева может не стоит его в таком виде оставлять ладно выходим О -о -о -о -а, а вижу Это так забавно выглядит со стороны. Это просто капец. Какой чисто орангутан такой. А нет, робот нам понадобится, смотри. Я уже вижу, что робота придется забирать. Ну что ж вам все не имется. Достаточно ярости Пошли за роботом А, я его не добил Не добил Добил Так, забирайся Теперь нам сюда Потому что, ну, эту порчу мы по-другому не снимем Ну, типа, нечем О, сундук, скорее всего, с картой Мне интересно, если вот на такого вот нападет порча Мы вообще сможем его победить? Да, карта подземелья Хорошо А здесь мне получается Сюда Или нет Не знаю зачем я сюда иду А сундук Ради сундука можно исходить а, Обычные косы Но монетки о, я если туда упаду, не выберусь Есть Такое чисто Наруто Узумаки Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Газ, га... Ладно. Это, не, это не из этого аниме-песни Так, теперь опять едем дальше Заезжай. Так, но с этого мы уже слазим. По-другому никак. А, там опять головы. Причем 4. 5. 6. И все подпорчи, правильно? Или это босс? Не, не босс. Ну или мини-босс такой, типа, мини-испытание. Следующее. Нет, режим смерти я оставлю на других уебков каких-нибудь Правильно? Какая следующая выходит? Вижу Давай, снимай свою защиту, тварь Не попал Тихо. Нет, рановато. А вот теперь нет. Тихо ты... Попасть не могу. Какая следующая. Вижу. Сука! Говноеды. урон от, от, от обледенения, правильно? А там от молнии. Больно. Не место. Почему нельзя было для стрелов сделать ход Кеи? Типа... Вот эти вот э, табуляции, они немножко мешают. Как немножко? Пиздец, как мешают? Простите меня за выражение. Все, взорвал следующий так а такого уговора у нас не было понял извините но это ж Гарн, нет я же с таким дрался уже Типа мини-босса, блин. Ой-ой-ой-ой-ой, как он меня вколотил! Мне придется идти Понял вас, молодые люди? И сейчас на последнем таких будет двое. Проверяй. Я же сказал, блять Но у меня для вас есть, господа, сюрприз, блять Как вам такое? Ладно, я, конечно, режим смерти просрал весь Но зато я не мучился. Я его насобираю еще. Никуда не денется. Это все равно, что копить деньги и ни на что их не тратить. Что выпало? Кусок говна выпал. Так. А, улучшить больше нельзя. Бронишка есть. Либо шарфик. Ну, лучше, наверное, крит урон. Шипы, я так понимаю, это возврат урона. Не, оставим пока эти. Можно сохранить. Так, здесь все. А вот дальше... Туда нужно как-то попасть Ой-ой-ой, подожди Все нормально Опа, монетка А можно их на деньги поменять, пожалуйста? Пожалуйста Ага, и что, кого, куда, как тут А, все вижу Сейчас такое, типа Сексуальное эти под водопадом, блядь, в победе. Оба. А там кто-то бегает. Ты можешь забраться, пожалуйста. Смотри. Сундук. Банки это хорошо. И монеты это хорошо. Я думал, деньги будет собирать проще. Кстати, вон компас. Блядь, здесь опять эти твари. Где их улей? Или они на меня не нападают? Да нет, в смысле не нападают. Улия нету? Не, улия нету. Давай мы сундук заберем. Все мне кажется, в соотношении с хитпоинтами, как у боссов, и наш урон, мы очень слабые. Компас китальца. Ну, пойдем-ка в наши таланты. Вот эти четыре способности это жатва. Вот эти все это одна способность. И вот это вот все это неудержимость. Ну, бурежница это отдельный как скилл. Понял. Ну, я думаю, нам сюда... Опа. Мне нужно его поднять, скорее всего, на лифте. Но это будет максимально логично. Потому что, скорее всего, он нам наверх. Так, здесь куда? А -а -а, теперь. Нет, стоп! Аккуратно. А, у меня их тут двое будет. Так, а как мне поднять его? Может, надо в круг заехать. А если я здесь сейчас проедусь? И те двери открылись, да? Ага, мне в любом случае нужен второй Смотри, потому что Видишь? Чтобы перепрыгнуть, мне нужно как-то перетянуть его на ту сторону Но Вопрос А как мне его передвинуть на ту сторону? не упал там же нету ключа так инвентарь о это хорошая вещь там не было рычага чтобы поднять лифт как мне его поднять А, я понял. Я сразу не заметил. Давай сюда. Так, теперь забираем этого робота. На нем едем в эту ячейку. Стой, куда ты? Дверь открылась. Теперь на этом едем за ворота и выставляем руку, чтобы мы могли перепрыгнуть. Правильно? О, а как страницу собрать? Так. Стоп, нам прямо. А Там, случайно, не открылась решетка? Не, не открылась Ладно, это останется для нас загадкой, походу Либо нет Мы сейчас пойдем проверим, может она открылась Ну интересно ведь. Какая-то же комбинация открытия должна была быть. Да? Угадал. Спасибо за страницу мертвых. Это уже четвертая. Так, теперь сюда. Вау, какой вид Смотри-ка, там Мерзость бегает А нам нужно сюда Хотя, если так посмотреть на них Урон-то у нас, в принципе, неплохой Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Нет, падать Наруто. Вперед. Но они реально бегают. Он реально бегает, как аниме анимешник, блин. Не, я не осуждаю, мне нравится. Красиво. Ну что, давайте прыгайте сюда. Пусти дерьмо. Я же сказал. А чего вас так мало? Сюда. Хазн, дело такое. Блять, еще и двое вы прикалываетесь. Да, хорош меня сбрасывать вниз Остался один Давай, на мужика, у кого яйца стальные. Блять, он еще и огнем дышит Тихо, тихо, тихо, тихо, попади, пожалуйста У меня стальнее получается монетки, монетки, монетки, монетки, монетки, монетки 18 тысяч монет уже Надо 50 Так, смотри, мы можем дверь открыть как ее открыть прикольно да но ну, пошли попробуем сюда давай наверх а, -а, -а хитро придумали это вы конечно Подождите, там что-то было, я хочу на это посмотреть и просто так уходить я не хочу. Я просто не допрыгнул. Есть, есть. Страница книги мертвых. Сюда. Камон. Камон. Чуть закатил, блять, с горем пополам. Так, кстати, та дверь тоже открылась, и мы можем теперь спокойно возвращаться назад, либо идти вперед дальше. Но мы там сзади все смотрели, это просто сокращение пути, если вдруг мы будем возвращаться. Блять, твою нет. Блять, да что так больно, они бьются? Да я же уклоняюсь на альт, что за дела? А, он в ярости, я понял Какого хера соса происходит, блядь? Наконец-то, блядь, я его одолел. Баночки, баночки, баночки, баночки. Мне нужны все баночки из этой локации. Давайте, давайте, давайте, давайте. Вы у меня банок забрали, блядь, назад? Ну и почти 19 тысяч собирали. Так, монетка. Еще баночка. Ну давайте, еще пятую. Будет идеально. Ладно. Четыре тоже сойдет. Кстати, выпали еще одни косы. И, возможно, они даже получше, чем мои. Угу. Урон от шока. Давайте оденем. Ну, выглядят симпатичными. Прикольно, что вот это вот есть смена стилей, внешнего вида. То есть, ну, мне нравится прям очень. Так, там творец Ну вот, творец стоит, правильно? Правильно Скорее всего, вот тут вот в центре сейчас будет босс Потому что, ну, блядь, а что может быть еще, кроме как босс? Да? Вон гигантская херовина, блядь Как мы его будем побеждать, я тоже не знаю. А, у него даже лицо есть. Увольни конструктор. А, -а, а, понимаю, понимаю, да-да-да. Охуеть. Он бьет по земле и наносит мне урон. А как мне его одолеть? Блять, это неадекватно. Я, кажется, понял. Во! Короче, я понял, но эти маленькие... Пуски говна, блять, мне мешают. Мне кажется, я не смогу его удалить. Мне просто не хватит банок. О, он сам себя похоронил только что. Блять, он меня сейчас замесит просто. Да всок иди нахуй, блять. Кусок ебаного дерьма, блять. Просто не подходи ко мне. Маленький уебок. Ну вот где сейчас, как мне, когда мне так нужен этот блядь, вид смерти, почему его нету? Блять, как он меня выстегивает просто! Блять, хорошо, что есть казнь в этой игре. Сука, тупорылые создания, ебаные, блять, шли нахуй от меня! Отошлись, сказал сука, не трогайте батеньку О, это пизда, пизда, пизда, пизда, пизда, пизда, бежать Бежать Оп, тихо, тихо Мастер уклонения, мастер уклонения Все будем, все будем, все будем Ой, бать, напряженно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 Ну, блядь. Где скиллы? Почему я так мало ему сношу? Да, отойдите вы от меня нахуй, блядь. Чепуреки, блядь. Блядь, как у меня жопа от них горит просто, пиздец. Такие маленькие, уже у ⁇ ёбки. Блять, у меня последняя фласка осталась. Блядь, один удар! Бежать! Сука, пошел нахуй! Стена и Секир Мертвым равнинам приходит история о гордому который часто хвалился своей силой. а Позже выяснилось, что Квастун присваивал себе славу чужих побед. В наказание он был превращен в магический топор и был навеки обречен помогать другим в достижении славы, в которой сам он так стремился. Хотя этот топор наносит не такой урон, как другие виды оружия, он вытягивает жизнь из тех, кого ранит и передает ее своему владельцу, тем самым усиливая его и ослабляя врагов. Критические удары топора отбирают еще больше здоровья. Отлично. Это было сложно, признаю Затерянный храм, храм выполнено Хлам, блядь, затерянный хлам Блядь, чуть инфаркт с инсультом не словил, пока с ним дрался А плохие боссы, это что, Dark Souls? Расщепление, крит, шансы, вампири Давай попробуем Ладно, не знаю, что она из себя представляет Но по -по -по посмотреть можно Так, два сундучка за победу Сюда, родные А здесь, смотри Это сидит какой-то голем со щитом его руки прикольно у меня ключ творца отходи пожалуйста <звук> они могут болеть хранитель но тебя не тронула порча пока а, что я пропустил что-то порча значит это не сон. Творцам нужна моя помощь. Творцы сказали, что тебе под силу добраться до плавильни, в которой находится страж. Плавильня, да. Там я был создан. Но все утеряно. А сейчас. Что сейчас? Тебе понадобится моя помощь. Что это было за место? Я не могу тебе сказать. А как тогда? У меня вертится на языке но. Я не помню. Кажется, мой язык не со мной. Порча разъедает твой мир, пока ты спишь. Камни тяжелы. Отдыхать проще. Это я. Во сне я снова могу двигаться. Во сне я снова обретаю плоть. А он был Ты человеком раньше. Древний? Да. Он раньше был человеком. Ну, не человеком, а. Ну, понятно, короче. Эй, Дард. Мы идем. Ну, пожалуйста. Держись, хорошо. малыш. Прикольно. Вот это путешествие. как страж пытается проникнуть в мои грезы. Он а не сильный из нас, но в его сердце поселился голод. Страж был создан, чтобы разрушать у него так много общего с порчей. Ты должен поговорить с Эйдардом и помириться, пока мы не перешли черту. Дороги назад может и не быть. Че он меня скинул, а сам полез куда-то? Долина ко камней. Все, на этой ноте я предлагаю сделать паузу. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте. друзьям, и делитесь впечатлениями в комментариях. Вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего дня суток и благодарю за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.